Вы знаете, какая самая ходовая валюта в интернете? Знаете? Я вам скажу. Самая ходовая валюта это не биткоин. Никакой коин вообще. И это даже не доллар. Как оказалось, самой ходовой валютой в интернете является адресная ссылка или URL? Я очень далек от всех этих айтишных дел. И пользователь такой, знаете, поверхностный. Но тем не менее, много, много времени я уже пребываю в интернете. И вольно или невольно я что-то изучаю. И вот вы знаете, в последнее время я задался вопросом о том, ведь есть очевидные вещи, которые у всех на слуху. Ну вот как воздух, мы дышим и не замечаем, что им дышим. Я пришел в конечном итоге к выводу, что вот эта самая адресная ссылка или URL, ну короче говоря, адрес наш в интернете, адрес ресурса, на который мы хотим отправить человека, это действительно валюта, более того, это хлеб интернета. Вот задумайтесь, вот просто подумайте. Я никогда об этом раньше не думал. Но вот так пришли, складываются обстоятельства, что, что я начал об этом думать все больше и больше. И я хочу поделиться с вами. Вот все доброе, хорошее, замечательное, меняющее жизнь нашу в лучшую сторону. И все плохое, отравляющее нам жизнь. И делаю, делающие нас несчастными приходит все из людей. Вы задумались об этом? Вот человек говорит, я познакомился с человеком, и моя жизнь пошла в гору. Этот человек изменил меня, он рассказал мне, он показал мне, он сделал меня другим. Он помог мне, он поддержал меня, он, он, он, он показал, как надо жить. У меня раскрылись глаза. Или по-другому люди говорят. Я встретилась с человеком, и в результате через год я стала нищей, бедной, значит, без квартиры, без денег, без надежды и, самое главное, без веры в людей. Он меня кинул, он рассказывал, что он меня любит, что надо, и, и оставил меня без всего. Я познакомился, или на моем пути встретился человек, и я стал счастлив. В мою жизнь ворвался, вот, ворвалась вот такая личность, и теперь я сижу в тюрьме. Через людей все приходит, вот чтобы вы понимали. И вот через людей приходят и разные, разные сообщения, новости, известия, информация, которая направляет нас вдруг неожиданно в какую-то сторону. Мы меняем свое представление о каком-то предмете. Не хочу долго об этом говорить, но это так. И вот не так давно в моей жизни произошло такое событие, что я встретился с человеком, и он мне говорит, Олег Ильич, а вот вы знаете про ссылки? Я говорю, а что про них знать? Набираешь, копируешь. Мы все эти слова знаем. Выделить, скопировать, отправить, открыть. Что тут непонятно? Не-не-не. А вы знаете, какая самая валюта главная в интернете? Не знаю. Крипта какая? Нет! Самая главная валюта в интернете адресная ссылка. Я прихожу к большему выводу сегодня, уже по прошествии времени. Я думаю, что это хлеб интернета. Ссылка это хлеб интернета. Ну, такие понятия, которые мы знаем, там, сайт, спам, значит, сам, само слово паутина, интернет, ссылка. И вот эти ссылки, они лежат ну, у нас все время, мы, мы, мы, мы тысячами их пересылаем, получаем, только и делаем, что туда, взад вперед, тусуем эти ссылки. А знаете, что вот на сегодняшний день в интернете живет, ну, примерно там, это цифра, конечно, никто точно не знает, но где-то под 5 миллиардов пользователей. И они используют там около там, полутора-двух миллиардов разных сайтов ежедневно, ежедневно и ежечасно отправляют миллиарды электронных сообщений. И каждое сообщение имеет адрес, ссылку. Если я какое-то сообщение отправляю, то я куда-то привязываю. На почту, на там дислокацию какую-то. Локацию показывают. Иди туда, я там стою. Вот там, возле кафе. Вот я сейчас тебе локацию сброшу. И на карте точку мы посылаем ссылку. Мы увидели картинку. И она заставила нас улыбнуться, и мы отправили ее своей маме. Мы увидели, значит, какой-то ролик, видео. Мы, мы послушали музыку. Но чтобы мы не узнали в интернете, мы отправляем какое-то сообщение. И это сообщение обязательно является ссылкой. Вы понимаете? Это, это если задуматься, то это... Да что там надо задуматься? Это воздух, дыши себе! Ну да, понятное дело. Но вот умные люди, они стали думать, а как это все, вот это вот очевидные вещи, как это все можно применить для себя? Можно ли как-то из этого какую-то выгоду поиметь, поскольку, ну, все этим пользуются? Ну вот, почему хлеб интернета? Я вот назвал, почему хлеб интернет? Ну вот вы когда-нибудь думали, что такое хлеб? Хлеб это... Ну все едят хлеб, лепешки, батоны, хлеб, буханки, как угодно назови, но все едят хлеб и все его готовят и продают. Я подумал, если бы кто-нибудь нашелся, ну хотя бы несколько людей, которые бы этот такой необходимый и незаметный людям бизнес взял бы и, и по-настоящему бы его в свои руки, ну как говорят, монетизировал, он же был бы триллионером, наверное. Каждый день все едят хлеб в любой деревне. И вот если бы монополию на это установить, или как-то взять под себя, как-то под контроль, но это же невозможно. Да и нужды такой нет. Но умные люди стали задумываться. Ведь мир онлайн расширяется неуклонно. Каждый час что-то новое, что-то новое. И через год будут совсем другие цифры. Не пять миллиардов пользователей, не полтора миллиарда сайтов, а будут другие. И вот нашлись люди, которые, которые пришли к выводу, что надо это дело каким-то образом взять под контроль. Почему? Ну, от потребностей людей. Вот эти адреса электронные, я так подробно объясняю и, и, и, и, и детально, потому что я в этом плохо разбираюсь. И я думаю, что абсолютное большинство тоже никогда об этом не задумывалось. Но вы видели когда-нибудь вот такая ссылка, вот строчка, строчка, тра-та-та-та-та, желтым цветом выделенная ссылка, вот такая. Ее вставить невозможно. И она делится, на переворачиваешь страницу, она делится на пополам, все, разрыв, потеряла связь. Невозможно, страшная ссылка. И люди задумались об этом. А есть такие вот ссылки, вот такие, со страницу ссылки. Так было. И люди стали их как-то ну, приводить в порядок, они стали делать их более удобными, более такими компактными, красивыми. Потом появился твиттер, который вообще говорит, у меня всего там 120, по-моему, знаков, если там из них 100 ссылка, то что же там разместить, какую информацию, одно слово. Поэтому ссылки стали видоизменять, сокращать, кастрировать по-другому. И вот появились компании, которые, которые стали ну, серьезно к этому относиться, потому что разглядели интеллект. Ведь многие вещи, многие вещи всегда были на виду. Вот знаете, как говорят, чтобы что-то спрятать, надо положить на видное место, и тогда, когда у тебя будут искать, не найдут будут искать где-нибудь в запрятанных местах, а вот на видном месте лежит, и никто не, не, не обратит внимания. Вот так и ссылка, на нее никто внимания не обратит. И вот лет 20 назад на, начали на нее обращать внимание. И один из основателей э, бизнеса, связанного с сокращением ссылки, ссылки, я не буду его фамилию называть, она вам ничего не скажет, богатый, очень богатый человек, у которого бизнес стремительно по экспоненте растет, он сказал, что ссылки – это швы, которые соединяют обрывки всемирной паутины. Вот как бы задумайте, адресные ссылки, урлы вот эти, которые мы выделяем, копируем и отправляем, это швы, которые соединяют обрывки всемирной паутины, и таким образом плетется ткань. Она соединяется. Чем? Ссылками этими. Это, это гениально, это правда. И благодаря этому появляется смысл – Люди начинают обмениваться и складывается в какую-то определенную ткань, наполненную идеей, смыслами, значит, какой-то полезностью. И вот в связи с этим, э за последние годы, сервисы по сокращению ссылок стали, э несмотря на свою такую незаметность, неявность такую, какую-то скрытую такую неосознанную не не не не не такую значит, важность, люди стали. Не все, а только специалисты, которые в этом разглядели тему, они стали ее, эту ссылку смотреть на нее по-другому. Вот вдумайтесь, если ты без ссылки никуда не попадешь, если ты без урла никуда не продвинешься, то и требуется, чтобы вот эти случайные наборы цифр, знаков там и так далее, большие, приходили в, ну, в такое в приличное компактное состояние, то те, которые их сокращают, эти ссылки, они стали думать, потому что ссылки, получается, что это, они стали работать со ссылками и получили базу данных. Они получили базу информации на нас с вами и на то, что нас интересует, куда мы идем, о чем мы думаем, что мы ищем. Задумались. И тогда продвинутые люди предложили сервис, который на основе сокращения ссылки стал носить туда другие возможности, функции. И тогда отдельные, продвинутые, умные, не все же умные, продвинутые и следящие за, за новостями в интернете предприниматели, компании, да и вообще просто люди, они стали замечать, что видоизмененные вот эти ну, укороченные ссылки, они позволяют создать такие для специалистов возможности, чтобы видеть в реальном времени поведение своей целевой аудитории. Везде, где бы она ни находилась, на всех платформах, там, на каналах там, и так далее, в разных мира. Такие люди поняли, что это можно предложить, тем, кто, кто думает башкой своей. Потому что те, кто думает своей головой, получая эту информацию о своих потенциальных клиентах, ведь в интернете все хотят продать, научить, продвинуть, переубедить, повоздействовать, рассказать, поделиться. И, и, и вот этот вот посыл энергичный, если он лежит на, на, на, на интеллектуальной основе, это можно превратить в колоссальную выгоду, потому что этим пользуются все. И когда до меня стало это доходить, я вдруг понял, что, ё-моё, это же просто бомба. Представьте, что есть два предпринимателя. Один, как все, обычный, а другой, думающий, ищет, как бы ему получить фору перед своими конкурентами. И он узнает, что есть компании, которые, сокращая ссылку, могут дать тебе дополнительные услуги по изучению твоей целевой аудитории. И когда ты наравне со своим конкурентом работаешь, то он вслепую тычется, а ты все знаешь или много знаешь про, про своих потенциальных покупателей. У кого больше шансов, у кого фора? И ведь это только-только начало. Компании, которые развиваются на, на рынке, начали развиваться на рынке вот этих сокращений ссылок, их немного. Лидеры, конечно, американцы. Например, есть такая американская компания, называется Bitly. Это сервис по сокращению ссылок. Эта компания была основана в феврале 2008 года в Нью-Йорке. Этот сервис предоставляет информацию о том... Откуда пользователь вошел на сайт, куда он идет, каким устройством пользуется, в каком регионе он живет, чем он раньше интересовался. Вы понимаете это или нет? И когда люди, люди которые думают над увеличением продаж, узнают, что оказывается где-то есть такие данные, то они начинают охоту на этих. И вот эта битли стала стремительно, стремительно расти с 2008 года, компания. Она привлекла столько инвестиций, нам и не снилось. То есть много людей, инвесторов, захотели вложиться в эту компанию. Она не одна, эта компания. Много компаний, ну, относительно много. Вот если вы зайдете на, в Google и наберете битли, там, битли.ком, то вы увидите список сайтов, Большой, огромный перечень э, сайтов э, тех, кто пользуется сокращенными ссылками от Битли. Их выпадет, примерно, этих пользователей, примерно там под 4 миллиарда. Под 4 миллиарда. Вдумайтесь что. Эти ссылки, э, эту услугу, э, все сервисы предоставляют, как правило, бесплатно. Сократить ссылку, видоизменить ее, из такой длинной сделать красивую, удобную. И там. Все. Но есть разные разные услуги. А, а, а они могут настроить тебе под твой бренд, чтобы бренд развивался. Они могут настроить тебе под твою клиентскую базу. Они могут настроить эту ссылку так, как тебе надо. И для этого они используют платный тариф. И люди платят примерно, ну скажем там, примерно миллион там, платных пользователей в этой компании. Они не называют точную цифру, но примерно, допустим, миллион. Если открыть на сайте тарифы, то а, в месяц они платят за эту услугу в зависимости от объема предоставляемых возможностей от 35 до 300 долларов в месяц. Ну, возьмем среднюю 100. Вот посчитайте, если миллион плат, на платном тарифе и каждый месяц они миллион получает по 100, по, по 100 долларов с каждого человека в среднем от 35 до 300. Ну посчитайте, 100 миллионов в месяц зарабатывает компания Bitly, сделав однажды сервис. И теперь они работают над тем, как сделать так, чтобы предоставить больше услуг. И процесс только начался. Эта работа только начинается. Как вы думаете, вот замечали ли вы, все замечали, что стоит только стоит только тебе чем-то поинтересоваться, Тебя начинает бомбардировать информацией, которая, которая как-то сопряжена с твоим интересом, чтобы тебе что-то продать. Как вы думаете, вот эти технологии будут развиваться? Как вы думаете, это большой рынок? Как вы думаете, на русскоговорящем рынке уже есть такой прорыв, такой, знаете, мощный? Как вы думаете, в условиях того, что происходит сегодня с разделением мира Запада и Востока, значит, война, политика, значит, ограничения, эти вот эти все санкции и так далее, как вы думаете, на локальном рынке, где работают русскоговорящие люди, есть какая-то перспектива появления таких же, таких же, самых, таких же самых сервисов? А? Я могу, мог бы вам лекцию на эту тему прочитать, но я не, не буду, я просто хочу, чтобы вы подумали, задумались. Я надыбал, извиняюсь за такое слово, нашел И информацию, которая прорвалась в меня с огромным трудом, нет ничего более сложного чем пробиться через какой-то новой идеи мысли через костное сознание. Я очень всегда боялся закостенить в своих представлениях о том, как все должно быть. Всегда побуждал себя воспри... стараться воспринимать новое, потому что сетевики преуспевают только благодаря тому, что находятся люди, которые готовы принять что-то новое в свою жизнь. Я занимаюсь этим 25 лет. Я каким-то образом, маленько натренировал свое сознание. И моя задача, как сетевика, найти человека с, с таким э, со способностями думать и разглядывать в непривычных, новых для себя вещах пользу, выгоду. Во всяком случае, не отстраняться. Не-не-не-не-не-не-не. Акстись, не, не, не, не, не, не". анафима тебе. Не-не-не. Значит, я ищу людей, у которых в в голове не маргарин, не вата, не ливерная колбаса, а мозги. Очень сложно что-нибудь придумать самому. Гораздо проще, гораздо проще полагаться. Я вот вам тут недавно видео записывал о том, что многие, некоторые мои бывшие партнеры, попытались сделать свои компании. Я и как я их не останавливал, они говорят, да, мы сейчас забалобалим. Не-не-не. Это удается тем, кто для этого предрасположен, кто к этому предназначен, у кого есть для этого дар. А если ты просто дистрибьютор, то тебе лучше держаться вот этой идеей, найти человека, которого можно прислониться и вместе с ним развиться. А потом, если хочешь и можешь, если тебе интересно, если у тебя есть способности и талант, ты можешь его обогнать. И если там тот, кто тебе предоставил, эта компания вот сетевая, вдруг распалась или тебя не стал удовлетворять, то ты, уходя, ты становишься ценным, полезным кадром. Ты профессиональный человек, ты везде теперь преуспеешь. Но это благодаря чему? Благодаря способности видеть новое, видо видоизменять себя самого. Если уж ссылка меняется, то человек тем более обязан меняться. И вот я хочу вам сказать, что я нашел, нашел человека, который открыл мне волшебство, которое скрыто вот за этой простотой. Вот взять ссылка, да, допустим, вот ссылка, адрес. Ну что это, ссылка? YouTube, та-та-та-та-та-та-та, там HTTP. Двоеточие, два флажа, и значит, и там какие-то набор каких-то. Ну что, ну что, ну что, ну что ты мне рассказываешь, ну что ты мне рассказываешь? Да я в интернете. Это мне говорят люди, которые. Это мне говорят люди, которые говорят, ну что ты мне рассказываешь про какую-то сетевуху, что ты мне не рассказываешь? Я говорю, ну подожди, я же миллионы долларов там заработал. Да? Правда? А как ты это сделал? Интересно, расскажи. Вот я хочу сказать вам, что я вижу, что вот за этими ссылками если правильно правильно к этому подойти, а я вижу, что я, по-моему, я нашел подход, то можно параллельно с тем, что ты делаешь, потому что это, это как бы данность такая. Но все дистрибьюторы сетевого маркетинга дышат воздухом, правильно? И если я вдруг скажу, что я... Что я я, Да, я дистрибьютор компании «Гербалайф», а еще я дышу воздухом. А ты тогда уже не наш, выходи из компании. Нет, все дышат воздухом. В интернете все пользуются ссылками, только я для развития своего бизнеса пользуюсь еще, еще и тем, что за этим скрыто. Но я и так много вам наговорил, целую лекцию начитал. Но вы задумайтесь, если у вас есть вопросы, вы мне в комментариях напишите. Потому что у меня есть есть уже опыт, который позволяет мне сильно вздрогнуть. Сильно вздрогнуть. Я все разговаривал с одним парнем, с одним парнем, и он мне рассказывал про проект. Он говорил мне, я придумал проект. Если мы с вами вместе, значит, и, и меня как бы ну, побуждал рассмотреть его мы через год начнем получать такую прибыль, не сетевой проект. Ну, во-первых, мне прибыль не, не, не, меня не сильно интересует, а во-вторых, а во я ему сказал, ты знаешь, я вот нашел в ответ на это, я нашел такую простую модель и прислонился к ребятам продвинутым, которые создали сервис, с помощью которого ничего не предпринимая практически дополнительно. Делая то, чем ты занимаешься, только, только монетизируя свои действия. Вот. Монетизируя привычные действия, которые ты все равно делаешь. И я ему сказал, ты знаешь, за год я заработаю уже минимум полмиллиона долларов. Ничего не предпринимает дополнительно Я знаю как Ой, ничего не бывает э, даром Даром ничего не бывает Но бывает, один копает чайной ложкой А другой экскаватором Один идет пешком А другой летит самолетом Понимаешь ты? Я на самолете Ты пешком, будь здоров